Дорогой незнакомец, это к нам. Наша шхуна была атакована пиратами? Неужели пираты еще существуют? Вот это да. Они привезли нас на остров. Здесь они прячут свой клад. Я оставил записку с указанием, как добраться до сокровищ. Найди их и пусть клад достанется самым смелым и отважным. В этом месте журчит вода. Капитан а где же вода? Интересно. Ну, мы найдем по этой карте. Ну что, идем быстрее. Бежим. Смотри, Вали, здесь есть флаг. Вот он, флаг. Точно, побежали. Побежали. Валик, где мы? Нам туда. Побежали. Побежали. Где мы сейчас? Вот mm. бассейн, где-то тут. Да. Я, Я понял. Пошли. Звучит водовод. А ну-ка посмотрим. Детская площадка, Валик. Это туда, Валик, Валик. Нам туда. Вот сверхушка. Все, я знаю, я знаю. Валя, идем скорее, Валя. Где флаг большой? Там золотый флаг. А это что такое? Что? Давай, давай, давай. Это э? карта! Это... О, Наш отель, вот три... три флага. Нам надо вернуться на пляж! Под корягу! Я думаю, это где-то здесь. Вали, я нашла! О, это бутылка, наверно. Да, это бутылка. Давай, это, что там? Открывай, давай. Вот, вот, вот, вот. вот. Валик, вот карта. Что там? Что вот. карта. Эта карта, это записка. Дорогой друг, сундук с сокровищами находится на... Черепахи. На черном пляже нужно стать спиной к морю и пройти на северо-запад 25 шагов. Капитан Джон. И здесь еще есть карта. Нас ждут морские приключения. Ты готов? Я всегда готов. Ну тогда поплыли. Ребята, теперь мы уже точно знаем, где находится клад капитана Джона. Завтра мы с вами отправимся в морское путешествие к острову Черепахи на поиски пиратского клада. И если вы хотите найти клад вместе с нами, то подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. И всем пока-пока!